У Кливленда и у их генерального менеджера не было э, другого выбора, кроме как давать максимально много всего, всех активов для получения Кавина Лава. Потому что э, Либрон, когда вернулся в Кливленд, сразу дал понять, что он хочет побед здесь и сейчас, и кандидатура Кавина Лава была идеальной в, в данной ситуации, и, может быть, даже уже при подписании контракта Либрон сразу э, выразил. Желание играть, с Лавом в одной команде. Поэтому у Уиггинса не было особых шансов <соединять> сыграть, по крайней мере, в данном этапе, сыграть в одной команде с Леброном Джеймсом. Что же касается Миннесоты, то для этой команды однозначно положительный обмен, и Сондерс получил максимально отличный пакет из игроков и пиков за Кавина Лава, учитывая, что он мог через сезон уйти абсолютно бесплатно, получить два первых пика получить отличного тяжелого форварда сразу на замену вину Лаву Тадеуша Янга, прекрасно. Интересно посмотреть на сочетание Рубио и Уиггинс, будет ли у них что-то получаться. Ну, определенно за Миннесотой тоже буду посматривать в следующем сезоне. Что же касается Филадельфии, то это, наверное, получил свой последний шанс закрепиться в НБ Алексей Швед Я очень надеюсь, что у них что-то получится, но пока Склоняюсь скорее к тому, что он через сезон вернется в Россию. Команда опять будет сливать сезон. Они выбрали имбида и будут ждать его год. Непонятно, как будет выглядеть после травмы крестов Ноэль. Продолжит развиваться Картер Вильямсова. Команда опять будет через сезон в лотерейных пиках. И я думаю, только через год, если вернется Эмбид, Филадельфия сможет претендовать нам на выход плей-офф. Видископ. Спортивные видео.